Текущая повестка экономического календаря. Честно говоря, сегодня выделить особо-то и нечего. Мы продолжаем, как и все те, кто рассчитывает на серьезные фундаментальные события, ждать э, протоколы, которые выйдут завтра. Это протоколы последнего заседания американского регулятора, которые, в принципе, могут уточнить перспективы американской денежно-кредитной политики. Возможно, это даже громко сказано, потому что, по сути, протоколы лишь повторяют то, что мы ранее слышали во время пресс-конференции. Руководство Федрезерва получается чуть больше двух недель назад. Но если среди вас есть те, кто еще сомневается в том, что американский регулятор остается предан и привержен политике более высоких процентных ставок, я думаю, что протоколы вам все-таки помогут вспомнить, что ничего в политике Федрезерва не изменилось. На данный момент, друзья, индекс доллара на отметке 107.52 относительно стабилен. Торговая сессия понедельника сложилась крайне результативно. Мы видели, что доллар продолжил развитие локального восходящего движения, пользуясь поддержкой новостного фона, который тянется еще с прошлой недели, а именно от риторики представителей американского регулятора, где особое место среди всех тех, кто высказывался, мы отвели Джеймса Булларда, главы Федрезерва ФРБ сент луис отделение ФРС. И, соответственно, напомню, что Буллард ясно дал понять, что на текущем Этапе. На данный момент ключевая ставка американского регулятора еще недостаточно ограничивающий экономический рост, чтобы можно было бы обуздать инфляцию. Говоря простым языком, ФРС должен и дальше повышать процентную ставку. Причем, по версии Булларда, она может быть поднята вплоть до 7%. Но, конечно же, если сложатся конкретные определенные экономические условия, я думаю, что ФРС все-таки возьмет паузу и впоследствии даже включит заднюю раньше, чем достижение ставки. В семь процентов. Но в то же время, учитывая текущий уровень ключевой процентной ставки, мы, конечно же, прекрасно понимаем, что на последующих заседаниях, двух-трех, как минимум, ФРС будет дальше повышать ключевую процентную ставку. На помощь Булларду в риторике среди других представителей американского регулятора также вчера пришли глава Бостона Сьюзан Коллинса и еще один руководитель ФРБ отделение ФРС Мэри Дели, который также. Обозначили конкретные цифры по потенциалу роста ключевой процентной ставки, и эти цифры предполагают ее увеличение до 5% и выше. Друзья, мы делаем, собственно, те же выводы, что и раньше. Пока что политика американского регулятора остается той, к которой мы привыкли. Это политика последовательного повышения ставки, ужесточения вот этого монетарного режима и создания условий, при которых растут доходности американских облигаций и, соответственно, поддерживают курс американского доллара. Если мы снова сейчас сделаем акцент на инструмент FedWatch и попробуем оценить вероятность изменений ставки на ближайших заседаниях, то по-прежнему упремся в довольно серьезное ожидания в районе 80% того, что ставку поднимут на 50 байсных фунтов в декабре. Но не забывайте о том, что постепенно начинает нарастать сила и мощь тех трейдеров, которые... Допускают, что ставку могут повысить и на 75 базисных пунктов. Причем каждый раз, когда выходит какой-то значимый, интересный, стоящий релиз, эта вероятность повышается. Вот, например, блок данных по рынку недвижимости. Если это октябрьские цифры были... Количество выданных разрешений на строительство, количество начала именно новых строек и продажи на вторичном рынке. Показатели существенно лучше, чем сентябрьские данные. И это несколько снизило панические настроения, которые присутствовали на рынке недвижимости США. Я, если мне не изменяет память, некоторое время назад на брифингах мы с вами освещали тему значительного роста ипотечной ставки в Штатах. И это было серьезным триггером опасений потому что на мой взгляд именно если буксует рынок недвижимости это более даже ну, точнее это чуть менее значимый якорь и негативный фактор для экономики, чем инфляция, но все-таки тоже имеющий вес. Сейчас мы видим то, что ставка, да, остается высокой ипотечной, она соответствует тем изменениям, которые происходят с ключевой процентной ставкой. Но если раньше мы наблюдали за поголовным отказом от новых кредитов американских домохозяйств из-за непомерных долговых обязательств, это нормально, потому что американцы привыкли к ипотечной ставке в 2%, а сейчас она больше 6%. На данный момент, после выхода блока данных по рынку недвижимости, все-таки эти страхи уже не так очевидны и берут еще ипотеку. Конечно же, это ничего не значит на перспективу, все может измениться, но есть то, что есть. И я советую вам обращать внимание на такие локальные фундаментальные победы американских статистиков Потому что я верю в эти данные и считаю, что они, в отличие например, от китайской статистики, не взяты, опять же, неизвестно где, а соответствуют действительности. Поэтому на фоне поддержки представителей американского регулятора, на фоне оценки FedWatch, вероятности повышения процентной ставки, неплохих отчетов, Повышение доходности американских облигаций, точнее их восстановление и попытки десятилеток вернуться снова к 4% у индекса доллара все-таки есть хорошие шансы как минимум не растерять те пункты, на которых он котируется сейчас. Но еще раз повторяю, что более мощное движение по индексу доллара должны опираться на такой же стоящий фундаментальный фон, а это Опять же, в декабрь, когда выйдут данные по инфляции и пройдет заседание американского регулятора. Рынок нефти 87-84, лоу вчерашнего дня был в районе 82 долларов за баррель. Причем сначала давление на нефтянку оказал значительный рост количества заболевших в Китае. За выходные было выявлено более 40 тысяч случаев, поэтому власти пошли на новые карантинные меры, пятидневный карантин в Гуанчжоу, как промышленный хаб и очень развитый с точки зрения индустриальной как бы, составляющий регион. В Пекине ограничения на работу отдельных предприятий, компаний, бизнеса, школ, публичных предприятий, Серьезные ограничения на въезд, и это, конечно же, снижает вероятность того, что Китай сможет полностью освободиться от вот этой темы нулевой терпимости и действующих все еще жестких ограничений. Мне кажется, Китай это последний регион, где все еще сохраняются в силе подобные барьеры. Но с точки зрения того, что там сейчас и зафиксирована очередная вспышка коронавирусных эффектов, может быть, в этом есть какой-то смысл. Также, друзья, вчера на рынок пришла новость о том, что страны ОПЕК могут согласовать увеличение нефти добычи это соответственно привело к волне распродаж буквально в считанные секунды нефть потеряла несколько процентов но на рынок также быстро пришло опровержение которое и позволило рынку восстановиться с отметки 82 доллара за баррель до 86 и 87 где собственно бренд котируется на данный момент времени я рекомендую по-прежнему держаться подальше от рынка нефти на таком неоднозначном фоне Сейчас здесь нечего уловить, друзья. Очень скоро, 5 декабря, вступит окончательный эмбарго на поставку российских углеводородов. Посмотрим, как изменится диспропорция и структура. Именно предложение на мировом рынке. Может быть мы в этом найдем повод для покупки нефти и это будет уже решающим аргументом, чтобы занять новые длинные позиции. По другим финансовым активам были вопросы по поводу перспектив евро. Сейчас котировки 1.02.56. Я вне сделок, но если вам интересно мое видение, я думаю, что евро продолжит дальше снижаться, тем более что есть хорошее фундаментальное основание – это изменение риторики Европейского центрального банка, который раньше придерживался исключительно жесткого подхода, а сейчас мы видим через комментарии представителей ЦБ о том, что ставки будут расти не так активно, как должны были расти, с учетом прежней оценки. В частности, представитель ИЦБ Класс Кнот отметил, что замедление процентной ставки может темпы замедления Роста ключевой процентной ставки могут начаться уже на заседании в декабре. Ну, это позволило участникам рынка перестроить свои ожидания. Если раньше был расчет на то, что ставка повысится на 75 базисных пунктов, сейчас это уже ожидание ее повышения на 50 базисных пунктов. Главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн также отметил, что Европейский центральный банк уже не сможет позволить себе сохранить прежние темпы ужесточения монетарной политики. На этой неделе завтра блок данных по индексам производственной активности ведущих стран ЕС и Европейских, зоны в целом. Я ожидаю плохие цифры, соответственно, европейская валюта на этом фоне может просесть. Goldman Sachs по-прежнему ориентируется на то, что в ближайшие три месяца пара евро-доллар сможет просесть в район 0,94-0,95. По британской валюте фунт прежний, я о нем детально говорил вчера, котировки 1,1840 сейчас, жду еще большего снижения. И по биткоину, друзья, 15791 доллар минимум за два года и тема с крахом биржи EFTECS это основная резонирующая тема. Потому что она спровоцировала кризис недоверия к криптовалютной индустрии невиданных масштабов, стала причиной колоссального тока клиентских средств с бирж. И, может быть, заложила основу впервые, вот прям так ощутимо это чувствуется, для будущего регулирования со стороны властей, По крайней мере, Минфин США во главе с Джанет Хеллен активно к этому Призывают. А учитывая, сколько инвесторов оказались, по сути, без средства, я думаю, что эту инициативу в конечном счете могут поддержать многие. Это инициатива, которая касается дополнительной регуляции. Судя по всему, как отмечают многие, зима, которая должна была закончиться в 2023 году из-за ситуации с FTX, может затянуться на весь 2023 год. Мы пока ждем биткоин ниже текущих значений, цель 15 тысяч остается прежней. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и... Хорошей торговой сессии. Всем пока.